здравствуйте друзья здравствуйте соратники да здравствует наша народная освободительная революция долой преступный оккупационный путинский режим мы с вами давно не встречались но я сейчас не часто выхожу в эфир с программой рек панорама поскольку занимаюсь продвижением нескольких наших проектов в области информационных технологий но пользуясь случаем хочу поздравить всех соратников всех россиян с прошедшим Новым Годом Рождеством, пожелать в новом 2018 году, наконец, получить долгожданное освобождение от оккупационного путинского режима. Сегодня, накануне революции, как бы ткань времени уплотняется. Все события начинают уплотняться, скапливаться и вращаться ну, вокруг жерла воронки, который в свою очередь, имеет один единственный выход. Выход – это революция, свержение путинского режима. Неизбежность этого события, она витает в воздухе. Его, кажется, уже можно даже потрогать руками. О революции мы слышим отовсюду, из каждого утюга. И даже если речь идет совершенно о других, казалось бы, далеких от революции событиях, нам уже все равно слышится звук революции. Об этом вот вольно или невольно говорят все сегодня и противники режима, и его сторонники, и даже непосредственные участники. Одним словом, о чем бы кто ни говорил, на поверку получается, что он говорит о необходимости революции, о необходимости смены преступного режима. Ну вот, например, в новогоднем обращении сам Путин говорит о необходимости бескорыстной любви к России. А вот я, в частности, и многие слушатели, с кем я говорил, но ну, они невольно представляют, себе путинские дворцы, которым позавидуют арабские шейхи, представляют украденные им, Путиным, лично сотни миллиардов долларов. Также всем вспоминаются полтора триллиона долларов, украденные у России и размещенные на западных счетах путинскими дружками, так сказать, озерными. Эти средства уже даже выявила финансовая рассветка США, ну и скоро, вот в феврале, они будут заморожены. Итак, о чем бы сегодня ни зашла речь, сознание упрямо выдает нам одну мысль. Мысль о необходимости устранения Путина от власти и необходимости смены его преступного, коррупционного, оккупационного режима. Вот даже, казалось бы, вполне безобидные указы Медведева, давайте их вспомним, которые вроде бы ну, не касаются политики и должны, наоборот, как-то направить мысли людей в другую сторону, в сторону от революции, но на самом деле... Они, эти указы Медведева, просто кричат о необходимости похоронить этот никчемный, дебильный, не способный к созиданию, а способный только грабить и воровать режим. Ну вот, посудите сами. На какие мысли наводят последние указы Медведева? Например, о том, ну вот только подумайте, что запрещено выбрасывать окурки из окон поездов и машин. Вот. Что за чушь? Вот. А что раньше? Это было разрешено, что ли? Это вот что за инфантилизм власти такой? И это вот ему, главе правительства, Медведеву, никому-нибудь, подумайте, больше заняться уже что ли нечем? Или у него уже мозги высохли от наркотиков, и он просто ну, ни на что больше не способен? Ну как вот такой может быть? Ну, вот он дебил что ли? Подумайте только, вот такие указы он принимает в стране, где 20 миллионов живут за чертой бедности. А он принимает указы об окурках. Но вот о чем может после вот такого указа подумать трезвый, здоровый человек, гражданин России? Ну, конечно же, только революции. Ну, а вот следующий указ Медведева, он того хлеща. Представляете, Медведев запретил курить траву с обочин. Ну, тут у меня вот уже приходит мысль не только о революции, но и о необходимости срочной психиатрической помощи нашему председателю правительства. Ну вот, а как вам то, что вот в своей рождественской проповеди Гундяев объявил об опасности отказа от наличности? Подумайте только. Ну, опять же, вот здравомыслящим людям сразу приходят на ум сотни, тысячи, Возводимых повсеместно в России Гундяевым Ларьков. Ларьков по неучтенной и необлагаемой налогам продажи свечек. Ну и получением той самой этой вот черной неучтенной наличности, которую он боится запрещать. Ларкети он возводит на землях, конечно же, бесплатно ему выделенных для этих целей, выделенных его сослуживцем по ФСБ и его подельником Путиным. Для того, чтобы собирать вот эту самую черную неучтенную наличность. Также вот вспоминаются при этом гундяевские дворцы, яхты, дорогие автомобили, ну купленные, разумеется, как раз вот за эту самую неучтенную черную наличность, получаемую за свечки. Ну и, конечно же, вишенкой на торте вспоминается вот этот, вспомните, единственный надувной ангар, который в канун Рождества Гундяев надул не для продажи свечек, он единственный такой, и не для получения наличности, а вроде бы как для бездомных, как только вот его еще не разорвало от жадности. Но мы же понимаем, на самом деле это такая рекламная гундяевская компания, конечно же такая бездарная, жалкая компания, ну жалкого, ничтожного Гундяева и его жалкого, ничтожного милосердия, которое он рекламирует. И вот расщедрился Гундяев, конечно, только на Рождество, после которого его этот рекламный, конечно, закончится. Акция рекламная, его этот рекламный ангар сдует. Ну а на его месте опять установит еще один ларек по продаже свечек. Ну, какие мысли, кроме необходимости революции, может вызвать вот вся эта информация? Ну, а информация о том, что Путин. За неделю на свою кампанию избирательную получил 400 миллионов. 400 миллионов от 23 организаций и 30 тысяч от одного россиянина. Вдумайтесь, от одного россиянина, Карл, одного. Еще раз обратите внимание, не от 23 тысяч организаций, не миллиона российских граждан, добровольно пожелавших пожертвовать средства Путину от а 23 путинских аффилированных, ручных, ворующих наши же деньги фондов и одного россиянина. Еще раз обращаю внимание, 23 фунда, фондов, да это уже укравших наши деньги, фондов полностью контролируемых Путиным. И от одного некого неназванного почему-то, одного гражданина, ну может быть это был Гундяев, Песков, ну а может быть Ралдугин, кто этот? Один единственный гражданин, пожелавший 30 тысяч Путина перечислить. Ну на какие мысли это может навести, кроме того, что только с помощью революции можно вот избавиться от всего этого политического трипера. как правильно его называет Вячеслав Мальцев. Но та спецоперация Путина, давайте вспомним все, спецоперации по допуску на выборы только своих согласованных кандидатов. Вот эта операция, она напоминает ту самую операцию И, Помните? Это когда трус, бывал и балбес, они должны были ограбить склад. Ну, склад, который на самом деле был уже ограблен самим колдовщиком, а от этих бедолаг требовалось только одно – создать иллюзию ограбления. Вот Ольга Боленская разместила на эту тему такой твит, ну, где в образе незадачливых исполнителей этой операции Трусы и балбецы изображены, соответственно, Собчак и Грудинин. Твит этот она назвала Грудинин, Собчак и другие многоходовочки Путина. Ну, а на роль бывалого, ну, конечно же, не может быть, не может претендовать никто другой, кроме Жириновского. Это пожизненный бывалый. Ну, причем, если вот в начале, вот, все воротили нос от такого состава этих артистов. Ну, мол, кто может всерьез воспринять в качестве кандидата в президенты тетку, которая заявляла, что готова убивать малолетних детей, ну, которые мешают ей отсыпаться после ночных попоек. Тетку, которую постоянно пьяную на руках домой заносят охранники, интернет кишит такими роликами. Тетку, которая говорила в своем рекламном клипе, помните, «За Русь ус Русь». Видимо, она еще не предполагала тогда баллотироваться. Ну и, наконец, тетку, которая стояла у истоков, вот, дебилизирующей нашу молодежь передачи «Дом-2». Ну и, и также, вот кто всерьез, без брезгливости, не зажав нос от отвращения, мог вначале воспринимать как конкурента Путина, обратите внимание, путинского же спецпредставителя, члена партии «Единая Россия», бизнесмена, бизнесмена, отнявшего, обратите, пои у своих колхозников и превратившего бывший свой колхоз имени Ленина, совхоз вернее, в ну, свое собственное коммерческое предприятие, вот такого Павла Грудинина. Казалось бы, никто всерьез воспринимать не может, ни Собчак, ни Грудинина, но ничего, оказывается, принюхались уже, больше уже никто от этой вони нос не воротит, и вот благодаря Останскинской игле и Соловьиному помету уже и запаха как бы так сильно и не чувствуется. И глядишь, теперь эти вот потешные артисты, они выглядят уже некими серьезными политиками. Даже уже рейтингами меряются. Вот тут уже хочется просто орать. Люди, очнитесь! Вот кроме революции всю эту плесень, всю эту преступную банду во власти... Но не поменять ничем. Проснитесь, люди, протрезвейте. Хочется сказать еще раз, люди, запомните, никогда в результате опускания бумажки в ящик с прорезью вы не отстраните от власти бандита. Бандита, пришедшего к этой власти в результате организации, вдумайтесь только, взрывов домов в России с спящими в них мирно-российскими гражданами. И развязывание после этого войны в Чечне. Вы никогда не отстраните бандита, который ради сохранения этой добытой преступным путем власти развязал еще несколько войн на протяжении времени своего правления. Вы никогда не отстраните бандита, который сам физически уничтожил сотни своих оппонентов. В результате опускания бумажки в ящик, конечно, вы не отстраните бандита от власти, который 18 лет Грабит и насилует Россию, как это вот гениально показано в мультфильме «Маленькие и Большая, обязательно посмотрите. Ну и который уже, конечно, давно считает ее, эту Россию, своей собственностью просто. И вот неужели вы думаете, что вот такой человек, как вот бандит Путин, что он может отдать кому бы то ни было власть вот так просто, если его попросят какие-то люди, ссылаясь на какую-то конституцию, Конституцию, которую он уже давно вытер жопу. И вот что он отдаст добровольно, без применения к нему силы, власть, а тем более отдаст каким-то мирным, безобидным, сопливым либералам? Да вы что? Если вы только так считаете, то вам срочно, срочно нужно самим обратиться к психиатру. Люди, очнитесь. Вот сейчас Путин пытается ввести в заблуждение в очередной раз российскую и мировую общественность. Ну и показать, что в России якобы действует закон и конституция. Вот для этой цели он развернул сейчас по всей стране накануне выборов якобы беспощадную борьбу с коррупцией. Ну мы все видим аресты видных коррупционеров, даже мэров, губернаторов. И вот даже был апофеоз, даже был арестован министр целый, Улюкаев. И вот, казалось бы, эти вещи должны бы вроде реабилитировать режим. Ну а на самом деле они лишь показывают изнанку этой коррупционной системы. Показывают всю полную коррупционную, всю полную сгнившую структуру государства. Сегодня уже всем абсолютно ясно, что вот вся эта коррупция, которую мы видим, и которую нам показывают по телевизору в виде вот этих отдельных арестов коррупционеров. Это же понятно, что это не исключение из правил, а это типичное явление. И именно из таких вот пазлов, из таких э, коррупционеров, и из таких коррупционных составляющих и состоит все панно российской политической системы. Еще раз говорю, это не исключение из правил, а это... Типовые элементы, просто они по каким-то причинам вот были пожертвованы властью и на алтарь вот этой борьбы с коррупцией брошены. На самом деле они точно такие же, как все другие губернаторы, все другие министры, ничем не отличаются. И такая же коррупция у нас во всем. Итак, спешу огорчить. Вот что все эти показные аресты, это всего лишь декоративная показная борьба. Борьба с коррупцией накануне выборов. И вот, конечно же, эта борьба, она ну, на самом деле ничего не дает же. Вот неужели кто-то дебильно еще считает, что Путин способен поменяться? Что вдруг через 18 лет его ударила какая-то молния, и он начал бороться с коррупцией по-настоящему? Ну вы же понимаете, это полный абсурд. Этого с Путиным ну, не может произойти, не может быть никогда. Путин, собственно, это и есть коррупция. Ну и вновь, конечно, приходит в голову мысль, что ничем... Кроме революции, эту коррупционную и полностью сгнившую политическую систему в России не изменишь. Ну и вот Мне часто в комментариях пишут зрители о том, что для них наиболее интересно это рассказывать о собственной жизни, истории и наблюдении из личного опыта. Ну вот сегодня в этом смысле я могу убить сразу двух зайцев. Постараюсь вас порадовать. Я сегодня расскажу реальную историю ну, захвата власти, организованной преступностью в Нижнем Новгороде. И расскажу об этом на примере фактов, о которых знаю лично, фактов, которым я лично был очевидцем. И вот именно такая типичная, образцово-показательная, криминальная российская история, собственно, как во всей стране, вот она произошла в Нижнем, и недавно она закончилась арестом бывшего Мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И вот в этой истории как раз как в капле воды отразилась вся суть российской истории за последние 30 лет. То есть ее можно под копирку брать и в любой области было абсолютно то же самое. То есть это история захвата России, захвата организованной преступностью. История становления и прихода к власти таких преступников, ну вот как раз как Путин или Сорокин. Ведь по сути вот эта история Сорокина и Пути, Путина, они абсолютно похожи. Ну просто Путин стал президентом, так получилось, что Ельцину нужно было подручного преступника, которого он мог контролировать, поставить на свое место, на которого достаточно компромата, чтобы он его не распнул. Ну, собственно, такая же история была и у Чайки, у генерального прокурора и его сыновей. Такая же история это у Кущевской банды с участием представителей генеральной прокуратуры. То есть все нынешние замы генпрокуратуры участвовали в этой в Кущевской истории. Ну и все эти истории, конечно, они изобилуют убийствами, грабежами, рейдерскими захватами. А что вот касается непосредственно Путина и Сорокина, то... Они оба в 90-е были членами ОПГ. За обойми тянется шлейф убийств, и оба пришли во власть, чтобы грабить, воровать и убивать. Ну, про Путина мы говорили много, и в интернете есть исчерпывающая информация. Ну, начиная с участия его в Тамбовской ОПГ, организации русского видео с детской порнографией, организации наркотрафика в Санкт-Петербурге, захвата для этого портов, услуги, серии убийств. Ну и заканчивая, конечно, кражей бюджетных средств, помните все это, путем мошеннической операции нефть в обмен на продовольствие. Продовольствие, которое в Петербурге так и никто и не увидел никогда, хотя государственную нефть Путиным исправно отгружалась на сотни миллионов долларов, но только в неизвестном направлении. И средства от нее получал, видимо, Путин где-то вдали, в офшорах. Но я сегодня расскажу о Сорокине, которого, может быть, так хорошо и не знает вся российская общественность, но зато его отлично знают все нижегородцы. И, конечно же, могут они подтвердить все рассказанное мной. Ну и сравнить, как раз вспомнить, освежить в памяти всю эту историю. Потому что она длилась очень долго, все ее наблюдали, они ее знали все, знали всегда правоохранительные органы, но она была в рамках тренда всего всей путинской России, все эти преступления, они были в рамках закона, вся власть такая была. И вот еще раз скажу, эта история полностью типична, и точно такие же истории произошли в каждом областном центре в России. Так вот, этого самого Олега Сорокина я знал лично еще с 90-х годов. Уже в то время он был авторитетным представителем криминального мира. И уже тогда он контролировал и отжимал бизнес у торговцев сначала в киосках этих, ну не гнушаясь, конечно же, физическими расправами и устранением неугодных, как он на протяжении всей своей деятельности поступал. Вот о том, что с ним не рискуют связываться даже другие отпетые преступники, я убедился лично. Ну, расскажу по порядку, как это было. Вот в конце 80-х я организовал строительный кооператив. Ну а в начале 90-х уже никто ничего не строил. Я тогда занялся производством спирта, поставкой его на ликерводочные заводы, ну и производством алкоголя. Вот на Сорновском ликерводочном заводе реализацией продукции занимался тогда внештатный сотрудник милиции Чистов Сергей. Ну, который был завербован органами еще когда работал официантом в ресторане АК. Многие знают его по этой работе. И как и многие тогда, он попался на порнографии. Все знают, что избежали посадки по этой статье порнографии тогда только те, ну, кто был завербован и сотрудничал с ментовкой. Это общеизвестный факт. И тогда вот с помощью этой статьи порнографии расправлялись со всеми неугодными. Так вот, Чистов тогда стал работать со мной по реализации алкогольной продукции. И чуть позже он познакомил меня со своим одноклассником Олегом Савкиным. И вот эти самые Чистов и Савкин, это как раз вот те двое, о которых я уже много и подробно рассказывал раньше. Это как раз вот те, которые в 2015 году приезжали на турнир по волейболу в Ниццу с командой ветеранов ФСБ отдушина. Они тогда остановились у меня в доме в Каннах, ну и совершили на меня покушение. Я почему-то дурак считал, что все-таки они ко мне приедут, но они вот с командой ФСБ приезжали и параллельно выполнили задание. Они мне подмешали тогда какой-то препарат, который вызвал тогда у меня инфаркт. И меня чудом тогда вот спасла французская медицина, благодаря только тому, что Мини, чем через час я оказался на операционном столе тогда. Ну, а медицина во Франции очень передавая. Так вот, этот самый Олег Савкин, в то время он возглавлял службу безопасности у главного тогда бизнесмена в сфере строительства в городе ниже Новгороде, это Сулимов Александр. Все, кто помнит те времена, знают Сулимова. Все крупные стройки тогда были его. И вот Савкин... Тогда от ФСБ везде направлялись сотрудники во все, ко всем крупным бизнесменам. Вот и у Сулимова был такой, Олег Савкин. Вот, возглавлял он эту службу у него неспроста, как я говорю, а потому что он одновременно был представителем ОПГ, этот Олег Савкин, и в то же время был внештатным сотрудником ФСБ одновременно. Еще раз повторю, что... В тогдашней России встречалась повсеместно. ФСБ тогда намертво срослось с организованной преступностью и было абсолютно непонятно в то время, то ли ФСБшники становятся преступниками, то ли преступники начинают работать на ФСБ. Все это переплелось, смешалось, как говорится, как в доме Облонской. Вот а брат Савкин, Владимир Савкин, он был вообще агентом ФСБ, непростым агентом, а агентом внедренным в руководство банды целой, который даже смог стать правой рукой главаря банды. Эта банда тогда совершила массу убийств, в том числе убийств своих конкурентов, в том числе и выгодных ФСБ, видимо, по заданию ФСБ. Ну, а потом поочередно члены этой банды они перебили друг друга за руководство этой банды. Перебили за исключением, конечно, самого Владимира Савкина, поскольку он курировался с ФСБ. И вот который после выполнения задания, подумайте, глава банды, которая, банда, которая совершила массу убийств, тех, кого не убили, тех посадили на большие сроки, там по 20 лет. Так вот этот Владимир Савкин, после выполнения этого задания, вдумайтесь, он возглавил всю федеральную службу рыбнадзора в России. Как вам это нравится? И вот где он успешно работает и по сей день. Можете погуглить и убедиться в этом сами. То есть бывший член ОПГ сегодня возглавляет рыбнадзор российский. Ну хотя он же ФСБшник, почему нет? Ну ладно, продолжу. Так вот эти самые Сергей Чистов и Олег Савкин. Еще раз напомню, которые меня пытались отправить на тот свет в 2015 году здесь, в Каннах. Вот в то время, в 90-е годы, они убедили меня, э что вот после э алкогольного бизнеса нужно вернуться вновь к занятию строительством в 90-е годы, там в середине, ближе к концу. И они тогда предложили мне объединить свой вот этот новый строительный бизнес ну вот с бизнесом Сулимова и Садкина. Ну для начала от меня тогда потребовали создать базу строй индустрии, ну а затем уже вот на этой основе объединяться. Ну я тогда действительно приобрел, установил немецкий бетонный завод Штетер, итальянские линии по обработке древесины, линии по производству дверей и окон, линии по производству пластиковых, алюминиевых дверей и окон, а также купил леспромхоз. И вот после того, как я узнал условия вот этого объединения, я просто понял, что у меня просто хотят забрать бизнес, отжать все. И, ну, естественно, я отказался от такого объединения. И вот это уже тогда могло стоить мне головы. И это уже, в принципе, тогда за мной готовилось у мне покушение со стороны Савкина. И тогда вот подручные Савкина, киллеры такие, Лимонченко и Клоп, они за мной следили две недели. Собственно, об этом сказал один из этих самых киллеров Сергей Лимонченко. И вот тогда лишь по счастливой случайности я избежал смерти. Ну, собственно, бизнес в 90-е, он был равносилен хождению по минному полю, и тогда только единицам удавалось выжить. Еще единицам удавалось самим не участвовать в грабежах, рейдерских захватах и убийствах. Я, конечно, вот рад, что мне одному из немногих тогда вот удалось проскочить между, так сказать, струй, между Сциллой и Харифдой, Так сказать, остаться в живых, не совершить преступлений против личности. Ну, другие преступления, конечно... Налоговые и другие, ну, конечно, все совершали. И тут глупо от этого отказываться. Какие-то нарушения были. Но самое главное, я не совершил ни убийства, ни преступлений против жизни, жизни, ни личности, не похищал, никого не грабил. И вот я рад, что мне удалось. Так. И мне также удалось при этом не сотрудничать ни с ФСБ, ни с Ментовкой. Так вот, то, что Лимонченко говорит мне правду относительно подготовки покушения на меня, у меня, конечно, не было в этом основании сомневаться. А дело в том, что еще раньше этот самый Олег Савкин, зная, что у нас, еще когда у меня и у Чистова мы вместе водкой занимались, что нас тогда кинул партнер по водочному бизнесу Олег Ражев, его тоже все в Нижнем знают. Так вот, Олег Савкин предлагал нам с Чистовым заказать его убийство, этого Олега Ражева. В качестве исполнителя он тогда представил вот этих своих подручных, именно того самого Сергея Лимонченко и Клопа. Ну, я тогда, конечно же, отказался от такого радикального способа решения проблем. А тем более я догадывался, что у Савкина еще была дополнительная задача повязать меня преступлением и затем контролировать как он это делал постоянно с другими людьми. Так вот, еще раз повторю, смерти я тогда избежал чисто случайно. Мне, так сказать, повезло. Просто тогда, когда я вот отказался объединить свой бизнес с бизнесом Савкина и Сулимова, тот то Чистов от меня ушел и перешел на работу как раз вот к Савкину и Сулимову. Я тогда как раз вот согласился в качестве преданного, так сказать, за этим Чистовым отдать Сулимову и Савкину ну, зачастую в придачу Леспромхоз. И вот это мне и спасло тогда жизнь, как мне объяснил киллер. Отменили заказ, потому что ну, надо было переформлять этот Леспромхоз. Но на этом вот наши отношения, конечно, не закончились тогда. Дело в том, что у меня еще был оформлен договор долевого участия с фирмой Савкина и Сулимова. Ну, на элитную квартиру в центре Нижнего Новгорода, с видом на стрелку. Кто не знает, это место слияния Океи и Волги. Я тогда понял, что вот несмотря на то, что я полностью оплатил стоимость этой квартиры, но после того, как я отказался объединять свой бизнес, скорее всего, я этой квартиры не получу. Ну, собственно, тогда кидать друг друга была э, обычной практикой. А я тогда знал из разговоров, что вот Савкин он высоко оценивает криминальные способности и авторитет Олега Сорокина. Его авторитет в криминальном мире и считает, что вот он никогда не останавливается для решения вопросов ни перед чем, вплоть до физического устранения оппонентов. Это я вот сейчас опять возвращаюсь к рассказу об Олеге Сорокине. И вот я и тогда принял решение вот продать эту свою квартиру то есть долевое участие в этой квартире, ну, разумеется, с дисконтом, и продать не кому-нибудь, а именно ему, Олегу Сорокину. И, как выяснилось, я тогда не ошибся. Чуть позже Савкин тогда действительно объявил мне, что договор долевого участия в строительстве на мою квартиру недействительный, хотя я его полностью оплатил. Но в то же время, когда он узнал, что собственником квартиры уже является Олег Сорокин, то вот связываться с ним ни Савкин, ни либо другой они уже не захотели. И, разумеется, квартиру ему отдали. Так вот, то, что люди, которых так напугал тогда Олег Сорокин, ну, люди такие, в частности, как Олег Савкин, со своими подручными киллерами Клопом или Монченко люди серьезные, способные на убийство, что неоднократно подтвердилось в дальнейшем, что они испугались от Олега Савкина, это вот его характеризует Олега Сорокина, вернее, что эти люди испугались, вот Савкина и его подручные даже убийцы Клоп Лимонченко, брат его, который был руководителем в банде, они вот связываться не стали вот, с Олегом Сорокином, отдали ему квартиру. А то, что это люди опасные, ну, я пример приведу. Вот, например, Клоп, этот самый подручный Савкина, убийца, он под контролем, конечно же, ФСБ постоянно выполнял заказы на убийство. Убийство авторитетов в уголовной среде. И это потом стало очевидным. Многие об этом знали. И вот известный в Нижнем Новгороде вор в законе Сергей Дуба, он говорил в свое время, что вот Клоп, он маньяк. Когда при нем заходила речь об убийстве, его буквально начинало трясти и колбасить. Так вот этот Клоп... Он однажды в гостинице «Центральной», ну, видимо, уже самостоятельно, без контроля ФСБ, он играл в номере в карты с заезжим гастролером каким-то. Ну и, видимо, проиграв, не нашел ничего лучше, чем застрелить этого своего партнера и забрать все деньги. Ну, а поскольку делал он это не под прикрытием ФСБ, то, естественно, грубо просрал эту операцию. Ну, а именно он забыл на месте преступления просто свой телефон этот телефон естественно нашли менты и вот информация тогда о клопе как о убийстве впервые уже утекла ну и фсб тогда ничего не оставалось делать как только повесить все остальные висяки и все остальные заказные убийства на этого самого клопа и сделать из него второго такого салоника помните был такой киллер известный в россии салоник который тоже работал под крышей ФСБ, который якобы побеги совершал, но, конечно же, ФСБ организовывало это. Так вот, тогда на этого самого клопа даже повесили такое громкое, тщательно спланированное, тщательно подготовленное, всесторонне проработанное, идеально исполненное убийство. Убийство восьми вооруженных криминальных авторитетов. Их тогда убили в кабине лифта. В которой они спустились после воровской сходки на улице Родионова. Все нижегородцы помнят эту нашумевшую в свое время историю. И всем имеющим мозг тогда, конечно, было ясно, что это была спецоперация ФСБ. Ну, возможно, конечно, клоп совместно с ФСБ и участвовал в этой операции, но что он один не мог ее осуществить, как это представило тогда ФСБ, это совершенно точно. Ну, со мной согласятся все, кто сколько-нибудь понимает в криминалистике, ну, да и все те, кто просто могут сложить 2 плюс 2. Ну, подумайте сами. Ясно, что если бы Клоп-1 встречал внизу кабину лифта, то он не мог быть уверен, что кто-либо из авторитетов не спускается в это время параллельно пешком. Как он мог быть уверен, кто именно спускается в этой кабине лифта? Может, там были другие люди? Кроме того, если бы он один открыл огонь по находящимся в кабине лифта восьми вооруженным преступникам, вы сами понимаете, то те, кто был сзади, оказался бы защищен от пуль клопа, защищен другими людьми, и в таком случае они смогли бы вытащить оружие и убить клопа. На самом же деле, конечно же, были те, кто сообщил по рации стрелкам, кто спускается в лифте. Конечно же, и стрелков внизу было несколько. И Клоп, конечно же, как и Салоник, взял все вот эти ФСБшные убийства на себя. Да, возможно, и сидеть так же, как и Салонику, Клопу не пришлось. Я думаю, его, наверное, сейчас и дальше использует ФСБ под другой фамилией, с другой легендой. А Савкин и Лимонченко, они доказали свою серьезность и способность на убийство и в отсутствии Клопа. Вот в дальнейшем союз Сулимов, Савкин и Чистов он дал трещину. Сулимов решил, что может вести бизнес и распоряжаться финансами самостоятельно, не оглядываясь на компаньонов Савкина Чистого, ну и тут же за это поплатился. Когда он средь бела дня подъехал к своему офису, к нему подошел один клоун в ярком рыжем парике и на виду всех выстрелил несколько раз в голову, ну а затем, разумеется, благополучно скрылся. Как это всегда бывает в России, когда прикрывает ФСБшные интересы ФСБшный интересант, то ни Кирля, ни заказчики, конечно, найдены не были. Ну а все активы, разумеется, достались Савкину и Чистову. Как я спрашивал Савкина по этому поводу, как ну, это произошло и как идет расследование, он ответил, что они с Чистовым вне подозрения, их даже ни разу не допросили, вы подумайте только. Я его спросил тогда, а как же быть с главным принципом следствия, ищи кому выгодно. И мотив царица доказательств. А у них был, еще раз повторю, им это было выгодно, и мотив у них был. Все, что после Сулимова досталось именно им. Но ну, он просто невинно пожал плечами и все. И так их даже ни разу не допросили. А вот подтверждение, что именно Савкина очисток виновных в покушении на убийство Сулимова, я получил чуть позже. Это вместе с подтверждением, что они заказывали и мое убийство в свое время. Так вот, что же произошло позже? Вот чуть позже, когда вот эти прошли безумные 90-е, когда прекратились вот эти повальные убийства, ну всю власть в стране захватила уже путинское ОПГ вместе с путинским ФСБ. Ну как вы понимаете, что в принципе одно и то же, поскольку они намертво срослись между собой. Ну и они уже полностью контролировали ситуацию, передел активов, сфер влияния и бизнеса. И убийства, соответственно, прекратились. Ну, поскольку все было под их контролем. И вот Лимонченко тогда тоже остался не удел. И никто ему убийство больше не заказывал. И он начал спиваться, поскольку заказов от Савкина больше он не получал, и жил на мелкие подачки от него, которых ему явно не хватало тогда. И вот он был так, что часто заходил ко мне в офис за мелкими суммами денег, ну, в которых я никогда не отказывал. Однажды, вот опохмеляясь у меня в офисе, он разоткровенничался. Помнишь, говорит он мне, когда ты отказался объединяться с Улимовым и Савкиным, и тогда еще к ним от тебя ушел Чистов? Так вот, говорит он мне, тогда мы с Клопом две недели наблюдали за тобой, когда и как ты приходишь домой, и как ты уходишь из дома, чтобы вот подготовить и совершить на меня покушение. Ну, а потом вот Савкин скомандовал отбой, поскольку я должен был переоформить на них документы на Как Помните, я уже упоминал. Именно это вот мне и спасло тогда жизнь, что я Леспромхоз должен был на них переоформить. Я тогда спросил у Лимонченко, скажи, а вот Сулимова, это они, в смысле, вот Савкин с Чистовым заказали? Потому что других-то интересантов не было, никого, естественно, не нашли убийц. Но естественно, ответил он мне, разве ты не знаешь главный принцип? Ищи, кому выгодно. А вот вы спросите, почему же менты не расследовали это очевидное покушение от Насулимова? Ну, так вы странные люди. Собственно, вообще же ни одно убийство, ни одно покушение на убийство в России, где замешано ФСБ, никогда не будет расследовано при этой власти. Только вот после революции можно будет расследовать все эти преступления ФСБ и их подельников в криминальном мире. Я вам скажу более того. Вот при этом в путинском режиме, даже когда ФСБшного убийцу, убийцу вдруг случайно берут с поличным, мусора, допустим, то и тогда он умудряется избежать наказания. Тому есть примеры. Вот я вам приведу еще такой пример. В Нижнем было еще одно громкое убийство троих бандитов на улице Родионова. Тогда ночью их расстреляли сидящими в машине. Так вот, по версии следствия, это сделал тоже один человек, Дмитрий Краснов, который якобы отобрал оружие у этих самых нападавших на него бандитов. Кстати, надо сказать, что Краснов, он тоже внештатный сотрудник ФСБ и, кстати, близкий друг Олега Савкина. Так вот, якобы он отобрал это оружие, принадлежащих бандитов, и из их, их же оружия и всех и застрелил. Я часто видел этого Дмитрия Краснова у Савкина дома. И вот Савкин мне рассказывал, как он, вот этот Савкин, с помощью того же самого ФСБ, полностью отмазал этого самого Дмитрия Краснова вообще от какого-либо наказания за это тройное убийство. Как они это сделали? Но для начала они затянули следствие, чтобы шумиха немного улеглась, и это тройное убийство немного подзабылось. Дело затем перекидывали от одного следователя к другому. А затем, как мне рассказал Савкин, приехал специальный человек из Москвы. Забрал это дело якобы для доставки куда-то, туда, куда нужно, ну и просто потерял его. Ну, Возможно, вероятно, получил за это выговор и все. Напомню, за хладнокровное убийство трех человек Дмитрий Краснов не получил никакого наказания. А он был с поличным взят, то есть было следствие по нему. Но я отвлекся от рассказа о самом Олеге Сорокине. Так вот, надеюсь, я сумел донести до вас, насколько опасен был в то время Олег Сорокин, что даже вот такая компания, как братья Савкины, со своими подручными киллерами Лимонченко и Клопом, они не рискнули с ним связываться и отдали ему квартиру. Расскажу дальнейший путь Сорокина уже. Он как бы более известен. О нем есть информация в интернете. Но так, штрихами. Когда вот он, Олег Сорокин, каким-то образом попал на работу в Дорожный фонд Нижегородской области, то тогда один за другим были устранены два его непосредственных начальника. Ну, которые, видимо, стояли на пути к хищению огромных средств вот из этого самого дорожного фонда. Причем последний из них, он утонул, и утонул, когда был вдвоем с Орокиным на так называемых шашлыках на пикнике. На речке они были якобы вдвоем. И он утонул, несмотря на то, что являлся, обратите внимание, мастером спорта по плаванию. Ну, расследование, конечно, ничего не установило, поскольку... Олег Сорокин, видимо, не хуже имел крышу, чем Олег Савкин. И вот тогда Дорожный фонд при этом потерял 500 миллионов рублей. В то время это были огромные деньги. Так вот, Корейка позавидовал бы такому смелому, неприкрытому, наглому и циничному воровству, которое осуществил Сорокин из Дорожного фонда, причем абсолютно не скрываясь, у всех на виду. А дело в том, что в отличие от Корейка, страна была уже полностью построена на принципах коррупции. И Сорокину надо было не скрываться, как поступил бы Корейка. а наоборот договариваться за долю от похищенного с коррупционерами в силовых структурах. Что всегда успешно и делал Сорокин. И в этом случае тоже договорился, никакого наказания он не понес. И вот Сорокин тогда... Избежав, вот еще раз повторю, какой-либо ответственности после истории с Дорожным фондом, он приобрел напополам с компаньоном оборонный завод «Старт». После этого он сначала отодвинул компаньона и вывел часть земли в свою собственность. Ну и вот на деньги эти, сворованные, вероятно, в Дорожном фонде, построил тогда первый свой торговый центр этажи в Нижнем Новгороде. Ну, затем он потребовал своего компаньона по этому самому заводу «Старт». У Дикина Михаила, кстати, Дикин Михаил, тоже человек непростой, а целый заместитель председателя законодательного собрати... собрания Нижегородской области. Так он потребовал вот у этого Дикина уступить ему свою долю. И в противном случае Сорокин обещал ему, этому Дикину, посадить его и все равно лишить доли в предприятии силы. Ну, Дикин не поверил, видимо, тогда не оценил степени угрозы. И, конечно, отказался. И, конечно, оказался неправ. А вот Сорокин свое обещание сдержал. Подумайте только. вот: И самого Дикина, и его брата подполковника милиции осудили тогда на 16 и 14 лет, соответственно. И знаете за что? Никогда не догадайтесь: За покушение на убийство. И на убийство никого-нибудь, а на, за покушение на убийство самого, самого Олега Сорокина. Оцените красоту и масштаб операции, и красоту замысла всего. Так вот, дело было представлено так, якобы они, вот эти Дикины, они расстреляли якобы автомобиль Мерседес Сорокина. Ну и его Сорокина, самого находящегося за рулем без свидетелей, разумеется, в этом автомобиле. Вот им Дикинам тогда не помогло ни то, что они имели алиби, ни то, что никакого автомата никто не предъявил. Не было даже предъявлено пуль, выпущенных из этого автомата, которые якобы попали, допустим, в «Мерседес», попали в Сорокина. Не был даже предъявлен сам «Мерседес» для экспертизы, где должны были быть отверстия от пуль. Его, этот «Мерседес», якобы Сорокин, сразу после покушения продал неизвестному покупателю, его больше никто не видел. Кроме того, никто никаких ранений у Сорокина никогда не видел. А Сорокин, он, заявил, что его оперировали за границей и удалили якобы селезенку, застрявшую там пулей. Ну, естественно, ни селезенки, ни пули из этой селезенки представлены тоже не были. Вы скажете, ну что за абсурд? А что же все-таки тогда легло в основу обвинительного заключения, спросите вы? Вы удивитесь? В обвинительном заключении было две вещи, благодаря которым на 16 и на 14 лет осудили непростых людей, замопредседателя законодательного собрания и полковника целого. Так вот, в обвинительном заключении был какой-то ремешок от какого-то автомата, подброшенный в какую-то из машин Дикина. Ремешок от какого-то автомата. Автомата никакого нет, запомните. И второе, были показания некоего Новоселова, которого Сорокин с некоторыми сообщниками из ментовских оперативников в свое время тогда вывезли в лес, долго пытали, надевали на голову целлофановый пакет, и который согласился дать ложные показания и оговорить Дикиных. Согласился после того, как Сорокин принес из багажника топор и хотел отрубить ему ногу. Ну, вы скажете, кто это знает? Так вот, это уже сегодня доказанный факт. Сегодня уже доказано, что Новоселова пытали и заставили дать ложные показания. Это уже подтвердил не кто-нибудь, а Верховный суд России. Обратите внимание. Против оперативников, участвовавших в пытках, уже возбуждено уголовное дело. И более того, экспертиза уже остановила, что голос на пленке, грозивший отрубить ногу Новоселову, он принадлежит не кому-нибудь, а именно Сорокину. Как вам? Красота замысла. Люди, ну и досрочно они, но больше 10 лет отсидели, а дали им по 16 и 14 Дикину. Так, какие еще подвиги совершил Сорокин на пути к политическому Олимпу Нижегородской области? Ну, давайте еще посмотрим. Вот когда ему нужно было место напротив московского вокзала под строительство торгового центра республика, оно было тогда занято сетью ларьков. Ларки контролировались тогда авторитетной уголовной крышей. Так вот, он, Сорокин, легко расправился и с недовольными ларечниками, и с их крышей, и, конечно же, освободил себе место под строительство. Дальше. Когда ему нужно было место под строительство еще одного торгового центра «Фантастика», самого крупного на сегодня в Нижнем Новгороде, Сорокин тогда дал долю в этом центре тогдашнему <кх> мэру Булавинову. И получил за это место на льготных условиях, бесплатно, без отчислений, без какой-либо доли города, присоединился к городским инженерным сетям. Ну, казалось бы, обычная ситуация, дал взятку, дал долю вот этому мэру. Но этот, от обычной истории отличается. Опять же, красотой замысла, обратите внимание. Затем Сорокин с помощью... Высокой ФСБшной крыши и каких-то покровителей в администрации президента, а также вот подельников и ментовки. Так вот он возбудил уголовное дело против мэра Булавинова. Уголовное дело о коррупции. Как раз коррупция при выделении ему самому Сорокину вот этого самого участка под торговый центр. То, что ему выделили на льготных условиях без оплаты. Он возбудил уголовное дело против Булавинова, хотя сам почему-то в стороне оказался. Хотя именно он воспользовался всеми этими льготами. Ну, это нужно было для того, Булавинов отдал назад свою долю, которую ему дали в виде взятки, назад Сорокину, ну и все дело закончилось. И еще раз обратите внимание на масштаб и красоту замысла. Что было дальше? Ну, а дальше вот Сорокин понял, что власть в России это э, актив, что это инструмент бизнеса, и решил полностью этим инструментом овладеть. Так вот, когда ему захотелось стать мэром, то Сорокин в сговоре с губернатором Шансовым сначала принял закон о выборах мэра голосованием членами городской думы. А затем он купил это голосование, платя вот этим самым членам городской думы. Сначала он платил им по 10 миллионов за голос, а последним, когда ему не хватало голосов членам вот этой думы, он им платил по 50 миллионов рублей. Ну и, естественно, победил. И вот придя на пост мэра, Сорокин после этого оформил на свою жену все буквально свободные земельные участки в Нижнем Новгороде под строительство. Разумеется, стал долларовым миллиардером, а его жена Лада Нагорная она стала самой богатой женой чиновников в России. Официально эти данные. Ну, она декларировала по полтора миллиарда доход, естественно, официальный. А затем Сорокин, ну, естественно, сожрал и самого губернатора Шанцева. И, конечно, бы он сам стал губернатором, но вот тут вмешались какие-то силы на федеральном уровне. Силы, видимо, более близкие к Путину, более близкие, чем покровители Сорокина. И вот они как раз положили глаз на его империю, на империю Сорокина. Помню, когда был осуществлен... Вот рейдерский захват моего бизнеса, я тогда пришел к Сорокину в его кабинет мэра и попросил помощи. И его тогда ведь абсолютно даже не заинтересовало, кто прав, кто виноват, на каких основаниях у меня осуществили рейдерский захват. Он поинтересовался только одним. Он узнал, кто стоит за рейдерским захватом моего бизнеса. И когда узнал, что в рейдерском захвате участвуют федеральные чиновники, ну, генерал ФСБ Волковский, я рассказывал, который является главным инструктором подзюдо ФСБ при Путине. Естественно, видимо, лично друг Путина. Дальше заместитель генерального прокурора Зайцев, председатель Нижегородского областного суда Бондар. Так вот, Сорокин тогда однозначно мне сказал, что он, как он говорит, обратите внимание, по говну не ходил и не ходит. И ни при каких обстоятельствах связываться с федеральными чиновниками не будет, а тем более ради меня. Как я понял тогда, для Сорокина не ходить по говну – это означает всегда быть на стороне силы и иметь всегда более сильных покровителей во власти, чем у его оппонентов. Но, вы знаете же, все меняется, сильные покровители силу теряют, на их место приходят другие, еще более приближенные к Путину. И вот неожиданно для себя Сорокин вдруг обнаружил, что он вдруг уже, оказывается, начал ходить по говну. И первый звонок для него прозвенел в 2013 году, Тогда вот против него, против его бизнеса, были возбуждены уголовные дела. Вот когда на фирме у его жены происходил обыск, то мэр Сорокин срочно приехал на фирму и не позволил тогда открыть комнату, где хранились финансовые документы фирмы. Заявив тогда, ну глупость, конечно, но <смех> обратите внимание, он заявил, что это его личная мэрское помещение. Конечно, это бы ему не помогло. Но тогда Сорокин хоть и вымазался в дерьме, но ситуацию сумел удержать. Как мне сказали, он тогда созвонился с Москвой и сумел еще договориться. Заплатил, конечно, несколько миллиардов, чтобы закрыть это дело. Но ситуацию он продолжал контролировать. Дело тогда против него закрыли. Но, как мне сказали знающие люди, Закрыли только лишь для того, чтобы дать вот этому теленочку еще подрасти, чтобы зарезать его попозже. Потому что раз уже глаз на него положили, никуда он деться, собственно, не мог. И вот теперь действительно в семнадцатом году теленочек подрос. Ну и Сорокина действительно уже арестовали, арестовали окончательно. И то, что было всегда известно большинству нижегородцев относительно преступлений Сорокина, это стало обретать, наконец, гласность и становиться достоянием общества. И это стало преподноситься ватникам накануне выборов, как некая борьба с коррупцией. Но вы же понимаете, на самом деле, никакой о какой борьбе с коррупцией, конечно, речь здесь не идет. А идет банальный передел собственности. Собственность переходит от одних бандитов к другим, более приближенным к руководству путинской банды который пока еще так же, как Сорокин, когда-то по говну не ходит. И вот многие говорят, что Сорокин якобы опять откупится, но я так вот не считаю. Я считаю, он мог бы, конечно, откупиться в нынешней России, но только в том случае, если бы его активы были хоть как-то защищены, и путинской банде было бы проблемно до них дотянуться. Ну а так все сорокинские активы они находятся в перечисленных выше торговых центрах и в многочисленных строительных площадках, ну которые все у него, конечно же, заберут без всякого его на то согласия. Ну, собственно, как он раньше поступал со своими оппонентами. И сегодня вот такие события, они будут происходить сплошь и рядом, поскольку пирог сжимается, а окружение Путина уменьшать свои воровские аппетиты не намерено, конечно ну и поскольку все крупные активы в России, они созданы похожим преступным путем, ну с неотъемлемыми атрибутами, такими как ограбление, убийство, то они, конечно же, все тоже уязвимы. Уязвимы даже с обычной точки зрения закона. Ну чего далеко ходить, если даже сам Путин, даже сам генеральный прокурор Чайка со своими сынками, даже Кущевский вот эти зампрокуроров генеральных, которые нынче вот все на службе находятся, они получили первые сотни миллионов долларов таким же путем, путем преступлений, с применением убийств. Так чего же ждать от обычных мэров и губернаторов, которых сегодня можно хватать за десятки совершенных именем реальных преступлений. Так вот, их сейчас и будут под этими предлогами банально грабить, а народу это будут опять представлять как некую борьбу с коррупцией. Но нам с вами верить вестись, отвлекаться на этот фоновый шум, на эту фейковую рекламную кампанию по борьбе с коррупцией, конечно же, нельзя. Мы с вами должны твердо понимать, что вся путинская система, она вся это и есть одна большая преступная коррупционная организация. И менять ее надо только целиком и полностью. И сделать это можно только одним путем, только путем революции. Итак, да здравствует революция, далой преступный воровской коррупционный оккупационный путинский режим. Да здравствует прямой и полное народовластие! власти. Ура!